Гудэндрак, это Литпо, Шестой выпуск. Поехали. Раз, два, поехали. Стихи. Виктор Трунов И идет он первым, потому что Сам прислал нам собственный текст Стихи везде Они маня. Березы белые в синей рощи Они на розовых конях Цветными флагами полощ Стихи рождаясь на заре Ребенком ласкового почвы Они сороки в декабре Соловьи июльской ночи Стихи с озерной водой Мешая отражение сосен Живут травинка молодой, весной рябиною под осень. Грустят в редеющем саду, что ветру стыдливо послушан везде. Куда я не пойду, стихов ликующие души. Произведение как, «Пусть будет части в нашем доме» за авторством «Минуты жизни». Пусть будет счастье в нашем доме и в окружении души, пусть будет все у вас, но кроме утрат, предательства и лжи. Ведь так прекрасно жить на свете, когда не нужно воевать, когда родившиеся дети обречены не погибать, обречены на жизнь природы, что из гармонии плетет над ними царственные своды, куда разруха не войдет, где Бог десницей своей расставил краски по местам, в которых черный цвет белеет. И крепнет, крепнет белый храм, Где видит сердце вся планета, Вселенную и радует эфир. Спасибо, скажем же, за этот, За этот радушный наш мир, Который дарит столько чуда И наполняет волшебством От муравья и до верблюда, Любым духовным существом. Он дорожит всего ценнее, Ведь так, Ведь это и есть его семья, И нет ему роднее Среди декораций бытия. А теперь у нас Светлана Дубина Ты прими меня, красивую, дикую Эпиграф Мне бы с небес пусть раненый птиц Упасть в твои ладони и забыть Ты прими меня, красивую, дикую Не зажму ли вы глаз, рассмотри А цветы мне не дари, я их выкину Ты как раньше, повторяй раз Два, три. Только медленно считай, Очень медленно. Через семь ударов сердца Замри. Между нами, помни, Было как ветрено. Ты из памяти все это сотри. Изменилась я с тех пор, Стала вольно. И дышу там, Где боют ковыли. Меня ух, уже звучит Песня сольная, Но на польском Птицы перевели. Остальным ни к чему понимание, Как мешает, слов не нужно, молчи. Да, я вольная, ковыльно внимание, да, Объятия твои горячи, мне пора, Ведь ты заметил, я странная, Для тебя, но никогда для других. Да, не слушай ты меня, видишь, Ранен. Я как птица в небесах, Следующий текст называется ⁇ Жаль ⁇ написал некий нежный принц. ⁇ Жаль, что не хочешь быть красивой. пути волшебные искать, стабильны, срудны, счастливы, сердца изящные разбивать ⁇ Жаль, что не станешь вырываться из этой серой пустоты И безостенчиво влюбляться, сорвавшись с дикой высоты. Заветное головокружение не пожелаешь испытать, Основив миров скольжение на темную бездну летать. Жаль изумрудными глазами, не хочешь на меня смотреть, Потом, наполнив их слезами, в край наслаждения улететь. Не хочешь, веря чувствам чистым, Влюбиться навсегда, успеть со мной под снегом серебристым в хрустальном шаре забить. Три. А теперь у нас Ирина Фетисова. Тот же не мой вопрос. Тихо сказала, пройден, и впереди тут пик. Не ожидала ордена, но и недамый пик, Зря с горячая поверила, Помутую синих глаз, Мягко мне был стелен, жестко спалось не раз. Выслушал, словно выстигал, В землю глазами врос. Мне не открылось истина. Тот же не мой вопрос, Как в пирамиду сложен счастье были дни, Как же тяжело, боже мой. Все рассудить самим. Боль налетает мне, Будто колючий снег. Может, снежинки вспомнили Нашей любви разбег. Прошлой зимы гадания, В ночь новогодних слов. Если бы знать заранее, Ты бы согласился вновь. Ну, раз мы говорим о наших... Современников так уж и быть, и я свое прочитаю, чтобы немного повыделываться. Ты подарила мне счастье, ты обнимаешь, уходят мне Настя, словно ангел. Любовь мою сохраняешь и теплом ее дополняешь. Твои волосы пахнут корицей, а может все это мне снится? Как ирата рядом со мною играет моею судьбою. Твои глаза, двери в мир потоной, Где наша жизнь кажется немного иной. Прости, что не смог с тобой остаться. Что ж тут поделать, пришлось разбежаться. Ну ты прям вся такая родная. Ну за что же я люблю тебя, дорогая? А за то, что любовь мою обогрела, Хоть сохранить ее до конца. Не Здесь должен был быть другой текст Но я наткнулся на этот и не смог не включить его в выпуск А кто сдает? Крест в кулаке Я стою и крест зажимаю Ошалявший от страха рукой Жить осталось секунды, я знаю там меня не ждет покой. Пистолеты готовы, налажены ружья, из ладони течет алый сок. Мне от Бога ничего не нужно, только б дошел до рассвета сынок. Нас загнали в лощину и взяли. По подвалам таскали толпой. Остальных уже расстреляли. Только я остался живой. Все глядят, эти наглые лица на остров. Господь уж забрал Осталось время лишь помолиться Пока еще жив Пока не упал И Как мне смотреть в глаза Бога? Как мне стыд объяснить? Ведь никого не предал Ни брата, ни друга Но он решил Наказание смерть. Нажимайте курки! Эй, глухие! Закричу в ночи палачам Нажмут, Полетят пули шальные и прилипнут, Как вилы к стогам. Крест вошел до кости, господи, больно! Грудь моя блестит от свинца. Господа, что же так слабо? Последний воздух ушел на слова, Я слабею, но стена меня держит. В расплывчатой красной долине а второй заряжают и целят. В душу целят мои палачи. Изо рта их капают кровью. Рубаху хоть отжимай. Хотел улыбнуться, но только бровью. Еле двинул и уставился вдаль. Там, вдали, в десяти метрах. Ругали, хвалили, живучи. Царапали мат на пулях, Чтобы его в меня воткнуть. Сердце уже еле билось, веки заплыли алую тьмой. С крестом мы уже породнились. Господи, зачем ты так со мной? Наконец-то раздался выстрел. Я слышал этот цивист. Мат вошел и сразу вышел. Сквозной сегодня везет. За ним еще хлопков десять. Бедные СЕРДЦЕ в куски. Дали крикнули, лучше и вешать. А я упал на крест, Это был лет Шестой выпуск Туманный Тенистый а разным. Ведь It est a reference Содрогаюсь, рассказывая об этом Мы сказали о многом По чуть-чуть Если вам понравилось Подписывайтесь Ставьте сердечки ВКонтакте. Рассказывайте друзьям. Это все хорошо. И хочу врать. Спасибо, Ева. Но главное. Вот. Ссылка. На адрес, куда вы можете прислать свои тексты. Тексты, которые вам нравятся. И вот. Уже сегодня прозвучал один из них. Стоит только отправить. Мы ждем. Так же, как и седьмой выпуск. Всё. А! Аутфидерзейн. Ну, это, типа, конец. Ну, no, да, а? типа, да... Типа, бари отсюда. А, ну я, типа, свалил. Давай-давай.